Конек, есть вино и есть пирог Заходи сесть к огню кружку дай, я тебе налью За окном гремит гроза Ну а ты замки глаза Буря, дикие ветра Все затихнут до утра Огонь рвется словно рыжий конь Только тикают часы Не боясь о а слой грозы Уши полные воды Вкроют все твои следы Ну а ты садись к огню Кружку да еще налью Не ругай, а скорее засыпай Так тебе приснится сон Поверь, будет вещь и ну, ок милый гость Пусть не гложет тебя злость Слишком уж голодный я Не уйдешь ты от меня